В Германии объяснили шахматный ход России с Посейдоном. Немецкий журналист проанализировал разработку российского беспилотника Посейдон. Российский беспилотник Посейдон станет шахматным ходом Путина по сохранению за Россией статуса великой державы. Так считает аналитик немецкого издания Redakshens Netzwerk Deutschland Эксклюзивный перевод текста публикует Палит Россия. Автор статьи пишет, что во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин упомянул слово «Посейдон», что обеспокоило Запад. Согласно словам лидера, работа над новой системой беспилотного вооружения будет продолжена с планами развития ВСРФ. Обозреватель подчеркивает, что новая российская система является одновременно жуткой и загадочной. Однако, оружие строится не ради его использования. Как считает аналитик, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что даже Посейдон может вписаться в систему ядерного сдерживания. Автор уверен, что глава РФ смотрит далеко в будущее и намерен сохранить за государством статус мировой державы. Что если противоракетная оборона в космосе и в воздухе получит дальнейшее развитие в ближайшем будущем. Если однажды российские ядерные ракеты больше не смогут летать, позиции России как мировой державы придет конец, пишет РНД. Журналист напоминает, что в конце марта Россия уже продемонстрировала свою морскую мощь в Арктике, когда три атомные подводные лодки одновременно всплыли, пробив лед. Такие маневры являются проявлением безоговорочной силы, поэтому они привлекли внимание всего мира. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.